здравствуйте уважаемые любители шахмат с большой радостью приветствую в нашем эфире чемпионы россии 2021 никита витюгова никита здравствуй сюда добрый день добрый день дорогие зрители поздравляю с победой как эмоции что что чувствуешь сейчас спасибо да, большое спасибо Ну, сейчас честно говоря эмоции у ну, некоторое пустошение, да, то есть были очень сильные эмоции, ну, собственно, в день, да, вот в день Победы, да. Вот сейчас, ну, скорее уже как-то переключение, да, на будущее, потому что, ну, как-то как новый день, да, и уже в общем-то новые цели, да, более, ну, как бы календарь плотный, поэтому как бы, ну, не то чтобы почивать на лаврах, да, но даже немножко вот как бы излишне жить, да, этим моментом, ну, все-таки уже в прошлом, да, ну, нет времени, да, да, и, честно сказать, большого желания мне тоже как бы, излишне в этом уходить нет, да, то есть, безусловно, очень, то есть я, я был очень рад, да, ну, именно вот в день, да, в момент э, того, как я вот понял, да, что я вот стал чемпионом России наконец-то, вот, э, ну, потом, ну, что, жизнь продолжается. Новые какие-то, надо ставить новые цели, новые горизонты. Ригасы да, безусловно, дальше. да. Турниры уже... Турниры не ждут. Скоро у нас большая швейцарка. Может быть, поговорим об этом. Но сегодня, прежде всего, хотелось бы поговорить о суперфинале, который закончился для тебя очень успешно. И о твоем пути к этому званию, потому что он оказался долгим и таким, наверное... Наверное, запоминающимся в чем-то, да? Вот а. расскажи а, а, о том, как все начиналось. Это 15-й суперфинал, если я не ошибаюсь, да, был для тебя. Ну, я, И... если честно, уже жале... немножко жалею даже, что об этом сказал, потому да. что как то люди вообще... Никто не задумывался об этом, сколько я там играю, там, три, там, 5, там, uh -huh. 2, ну, там, да? То есть, а так это ну, в какой-то, ну, в некий мем превратилось, да, что вот как бы, ну, вот, да, ничего себе с 15-й попытки. Ну, то есть, значит, все, что угодно в жизни возможно, да, что вот, ну, там, мне, допустим, в частности... И, и, если я то, тоже не хочу никого обидеть, но если я правильно помню, президент Шахматной Федерации сказал, да, что вот теперь он будет в жизни, как бы, да, вот ориентироваться на меня. Потому что ну вот, как бы, если даже 14 раз не получилось, вот с 15 Ну, на самом деле, конечно, с одной стороны, с одной стороны, э, ну, ну вообще, да, то есть спортсмен, он, в принципе, в любом да, турнире настоящий спортсмен, да, ну, мне хочется верить, да, что я, значит, к ним отношусь, ставить себе э, цель первое место, да? то есть э, другое дело, да, что цель здесь можно поставить любую, а э, реальность, она, ну, всегда все складывается из отдельных партий, ходов, да? поэтому э, говорить, что я прям вот 15 раз там вот хотел стать чемпионом России и 15 раз мне это не получалось, ну, это некоторое привлечение, каждый турнир, он был, ну, как бы отдельным э, таким этапом, да, моего пути, и что-то мне давал, ну, как бы, самоценное, да, то есть, ну, некий опыт, ну, поначалу это просто был большой опыт игры с э, более стильными, более опытными шахматистами, ну, вот я вспоминаю, допустим, первый Суперфинал, 2006 год, э, то есть, да, тогда все началось, ну, так, для меня постепенно, да, скажем так, то есть, вот, не очень удачно, какой-то минус, там, большой минус, без, без побед, вот. На следующий год 2007 пришли первые победы. 50% вот 2008 год. 2008 год, в принципе, я даже закончил в плюсе. Ну, еще тоже надо понимать одну вещь, да, что шахматный календарь, он меняется, да, и в каком смысле меняется? Что со временем становится больше сильных турниров. И если раньше, даже для меня, да, вот ну, уже там имеют Достаточно неплохой, там по 2 700 То есть э, не было там как бы, большого количества возможностей сыграть с, там, с Александром Горящуком, да с Александром Морозевичем, там, с Петром Филлером. Суперфинал был чуть ли не таким, ну, редкой такой возможностью, да, то теперь, в принципе, э, даже не то, чтобы все становится более демократично, а просто вот этих возможностей, да пересечься, ну, посмотреть на этих гроссмейстеров, сыграть с ними, обыграть их да, как-то, ну, даже не обыграть, а где-то там подавить в каком-нибудь там младенчике да, с лишней пешкой. Вот. Ну, то есть, как бы адаптироваться к их, ну, вообще к ним, да, то есть к тому, что это, это вот твои, как бы, соперники и противники, да, а не некие такие вот люди, живущие какой-то отдельной жизнью. Их намного больше, этих возможностей, и, ну, вот сейчас, допустим, не все даже, да, не все... Российские шахматисты участвуют в суперфинале. Ну, мне трудно понять, почему, да, потому что для меня суперфинал, ну, вот, собственно, я их сыграл 15 и всегда он ну, как бы стоял особняком да, это чемпионат России. И ведь не так, не так много вообще возможностей у шахматиста побороться за что-то ну, такое как бы значимое да? со спортивной точки зрения. То есть, есть чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира, да? так, по большому счету. Да? Все остальное ну, это некая лирика которая, ну, она, там, да, наверное, престижно выиграть некий, там, ну, не знаю, там, тавангер, да, ну, или можно любой другой турнир поставить на это место, э, там, что-то для шахматистов это значит. Но вот для, как бы, по спортивной жизни, да, есть э, три, э, три таких вот, как бы, страна, континент, э, мир, да, вот. И, ну, чемпионат Европы традиционно проводится по швейцарской системе, э, ну, это такой полуотборочный, полу ну, в общем, там свои нюансы, да, то есть э, такая и непростая поездка, словом. И не всегда в нем, как бы, есть желание и возможность участвовать. Ну, чемпионат мира, ну, как бы, да, то есть есть этапы, да, этапы большого пути, там, Кубки мира, там, этапы Гран-при. Э, вот. А чемпионат России, да, это как раз такой вот самый, что ли, самый цельный такой цикл, да, если можно так сказать, э, то есть для, ну, может, Такого, ну, условно высокого уровня, он состоит там из высшей лиги, да, или уже непосредственно из суперфинала. Вот. И, конечно, для меня всегда было ну, так очень, очень интересно, да, побороться, да, то есть принять участие, побороться за что-то. Ну, а уже как бы за что именно, да, в каждом конкретном турнире я боролся. Но это как бы партии, да, они как бы рассуждали, да. Вот, ну, то есть бывали успешные турниры, да, бывали такие, скажем так, рабочие, да, то есть когда, ну вот не вырваться, да, где-то не, не не преодолеть вот эти вот э, плотные такие тяжелые слои э, где-то такой в районе 50%. процентов, вот, ну, то есть сказать, что вот это было, было знаешь, вот как 15 попыток, и вот с 15-го наконец-то попал, нет. Это, это, это был, ну, такой, как, как бы каждый турнир отдельное событие. Ну да. И, э, ну, то есть ты уже, в принципе, ответил на этот вопрос, что суперфиналы чемпионата России, ну, это и возможность, да, какая-то сыграть в сильном круговике, ну, и важный для тебя ну, турнир в календаре, так получается. И... Э, чем Какой вот из всех этих суперфиналов, да, ты с 2007 года э, играешь? Э, то есть дебютировал в 2007, правильно, году? Нет, в 2006, 2006 я дебютировал, 2006. а потом пропустил один год, он действительно был уникальный, 2011 год, uh -huh. когда было 8 человек, участвовал в суперфинале 8 человек. И, да, ну, в общем, я вот из, из высшей лиги, хотя это... В 2011 году у меня был 15-й рейтинг в мире, да, так на секундочку. Uh -huh. Ну, то есть э, не то, что это что-то супер значительное, но не, это не так плохо, да. Вот. И по рейтингу, тем не менее, я не попадал. Uh -huh. То есть э, играл в высшую лигу, ну, из высшей лиги не отобрался там, ну, тяжелейший турнир. Выиграл, я помню, Александр Морозевич. Э, вот. И да и вот как бы каких-то, ну, других как бы, вакансий в не было. 8 мест, да, в итоге, вот я один год пропустил, а так, то вот с -го года, да. Uh -huh. Ну, какой-то запомнился. Ну, понятно, что этот он, мы как бы о нем отдельно поговорим. Но не знаю, или организации, или вот чем-то. Или суперфиналы они вот как 15 штук, и все на одно лицо. В принципе, те же практически лица. Города меняются, но турнирные залы остаются. Или что-то, вот какой-то турнир, кроме победного, для тебя чем-то запомнился. А, ну, как бы, каковы шахматисты, да? Они в первую очередь запоминают э, то есть, хорошие места, там, где я играл хорошо, да, то есть, ну, как бы там, где я был счастлив, да, но там, где я играл хорошо. Mm -hmm. вот, поэтому, как бы, э, ну, там обычно нравится организация, да, где, как бы, где удается показать хороший результат. Вот, ну, э, конечно, я каждый турнир, даже когда они проходили в гостинице, значит, ну, в центральном шахматном клубе, да, и участники жили в гостинице Арбат той самой. Даже тогда, конечно, каждый турнир для меня, ну, имел свое какое-то лицо, да, был непохожим друг на друга. Ну, во многом, наверное, в силу того, что, ну, все-таки немножко был помоложе, и, ну, как бы... Что-то новое постоянно. Каждый турнир для меня что-то давал, ну вот, допустим, первый турнир, да, это ну, просто событие. Второй турнир, первая победа, третий турнир, первый раз закончил в плюсе, там, четвертый турнир, первый раз попал в тройку. То есть это было некое, ну, то есть постоянно какое-то движение вперед, да? Потом, ну, потом как бы со временем, к сожалению, то есть движение вперед, оно немножко, ну, замедляется, да, где-то оно так э, приобретает немножко другие формы, вот, э, ну, по поводу таких вот ПМ вверх, да, что ли, uh -huh. ну, да много что, много, что можно выделить. То есть, да, я вот помню, как я вот выиграл у Денисы Кисматулина в последнем туре в 2009 году и попал в тройку в первый раз. Тогда это было, ну, вот опять-таки, да, я вот говорю, что в 2011 году я, имея 15-й рейтинг в мире в суперфинал, ну, хотел, да, с удовольствием бы принял участие, но не смог. А да, просто не было такой возможности. Поэтому место в тройке, оно все-таки давало, значит, не, ну, не только было как медаль, да, то есть, но и значит, место в суперсональный на будущий год, да, что все-таки ну, было таким неким подспорьем, да, и позволяло ну, как-то, ну, то есть уже иметь такой один очень-очень серьезный турнир, да, в своем календаре на будущий год. Mm -hmm. а, следующий, ну, вот, конечно, выделяется турнир 13 -го года, да, с участием Владимира Крамника. Да. Yeah. Вот, и... Там, в принципе, очень я очень неплохо сортовал ну, 2 из 2 стартовал. То есть это вообще для меня какое то ну, и просто. Ну, то есть, чтобы я выиграл первую партию в суперфинале, может быть, такое было один или два раза. Я, я, если честно, так сходу, сходу не вспомню. Может быть, просто единственный раз тогда было в Нижнем Новгороде. Как-то так вот, начало турнира в общем, обычно не просто для меня дается. Я тогда начал два из двух и имел шансы даже в каждой. И в третьем и в четвертом, то есть при определенном стечении обстоятельств, он мог стартовать 4 из 4. Да? Ну, некоторое привлечение, но шансы были хорошие. Вот. И в дальнейшем, да, в дальнейшем, э, в общем, у Димы Дейтина тоже выиграл по самиторию неплохую партию. Вот, то есть, такое, ну, все-таки, участие, да, экс-чемпионы мира, оно, ну, как в любом случае, придает какую-то очень такой ну, и, иную ценность да, этому турниру, вот, собственно, как раз мы с Владимиром Борисовичем поделили третье-четвертое место. Вот я вот оказался чуть повыше по коэффициенту. Вот, э, да, потом, ну, потом, наверное, да, я так выделю вот два турнира, где я занял второе место, да, й год, ну, 17-й год вообще такой, ну, как весьма драматичный получился сам турнир, да, потому что э, на старте, да, на старте очень высокий темп задали дебютанты, да, молодые, значит, дебютанты турнира, да. Даня Дубов, в да, проходил. Да, все да, да, mm -hmm. да, И, ну, это действительно было что-то не бывалое. Там Володя набрал 44 4 то есть Даня, по-моему, там 3, из 3 шел. Ну, то есть, да, два человека шло 3, 3 из 3 в таком турнире. И, то есть, сказала, что это какие-то люди пришли. Ну, то есть, они не, не знают, да, что так тут не принято, да, что, в общем-то, надо где-то сделать ничью, да, где-то там. То есть, Отдохнуть. От, ну, а, да, да, да. Как, как же так вообще, ребята? То есть, ну, вот. Но закончилось все. В общем-то тем, что вот мы с Петей с Лидером поделили первое место, да, все-таки где-то, может быть, казался, может быть, опыт, ну, может быть, какие-то другие факторы, вот. И да, тайбрейк я Петя проиграл, ну, прямо скажем, одноворотно, э то есть э не хватило мне, не хватило мне, как я сейчас понимаю, опыта, ну и энергии, да, в первую очередь необходимой энергии для какой-то здравый, да, сохранение какой-то, ну, ясной головы на этой брике после, после, ну, такой, ну, достаточно тяжелой дистанции, да, 11 туров. Да, ты там был единственным, я просто открыла таблицу участникам, кстати, в том турнире, который не потерпел поражений. То есть, и Петр Свиллер проиграл. И... Да, ну, так, это случилось. Как бы, да, ну, здесь я не вижу чего-то, ну, как бы... Ну, не то, что выдающийся, но ну, просто у каждого шахматиста, да, наверное, своя какая-то особенность, да, свои, там, кто-то, может быть, более такой, ну, так сказать, пробивной стиль игры, да, где-то чуть больше выигрывает, да, шахматист, ну, наверное, в связи с этим больше рискует, mm -hmm. больше проигрывает, вот, кто-то проигрывает меньше, ну, то есть это какие-то вещи такие… Индивидуальные, да? Да, индивидуальные, то есть здесь я не думаю, что что-то… Ну, вот есть такой показатель, да, там, количество побед, ну, он ну, как бы, ну, как и любой дополнительный показатель, он дискуссионный, да? Uh -huh. То есть, как бы для... Вот я еще, да, еще, мне кажется, такой достаточно важный момент я бы хотел добавить. Дополнительные показатели, да, это все отлично, и они прекрасно подходят, для там, допустим, для выявления третьего места, да? Ну, или второго места. По поводу первого места, да, вот тайбрейк. Все-таки мне кажется, что... Особенно, особенно ну, раньше это было, да, то есть сейчас традиция с там, дополнительным таким красивым жестом, да, автомобилем для победителя чемпиона, она, к сожалению, ну, не то чтобы ушла в прошлое, хочется верить, что она, ну, на, на некоторой паузе, да, в связи вот с, ну, с непростой ситуацией пандемии. Mm -hmm. вот. Но в любом случае, да, э, титул чемпиона России, да, он, э, он имеет некую ценность, да, то есть он. Э, достаточно значим. И мне кажется не совсем верно в этой ситуации проводить тайбрейк, ну, если мы уж проводим тайбрейк, да, когда два шматиста поделили первое место, если мы уж проводим тайбрейк, то все-таки более, более ну, правильно это, наверное, у каждого свое понимание о том, что, что есть правильно. Ну, более как бы объективно, что ли, да, проводить его в отдельный день, да, чтобы участники могли отдохнуть. Да, от, потому что как происходит? Последний тур, да, шахматисты не знают, чем он закончится. Надо готовиться к тайбайку, не надо. Они готовятся к партии, приходят на нее, да, выкладываются. Ну, в общем-то, за плечами еще 10 таких же партий. А после этого, да, ну, там, ну, нервотрепка, да, вот все вот это, все эмоции. И после этого их э, заставляют играть, да, выявлять, то есть, по сути, ключевые партии этого турнира, они играют ну, в таком ну, неподготовленном формате. Не, да? под, ну, не, не подготовленными, не отдохнутыми, в таком тумане. Да? То есть, э, ну, если посмотреть вообще качество, ну, хорошо, качество всех быстрых партий, оно, ну, наверное, ну, не очень такое высокое, но в целом, э, ну, по большому счету, это такая игра на выживание. да. То есть, ну, кто вот, э, вообще может как-то сидеть за доской и не падать. Да? Угу. Вот Все-таки мне кажется более верным, более... Ну, ну вот, если уж мы придаем такой вес, да, вот этим партиям, да, вот если мы так выявляем э, чемпиона страны, то э, мне кажется, да, логичнее это делать ну, в отдельный день. Ну, это можно там дискутировать, да? Я помню, был какой-то год, когда э, поделили первое место. Несколько, а вот, да, и, да участников? Четверо да, был 100%. турнир, угу. а, да, не, не, да, да, правильно, правильно, был один турнир, когда трое человек поделило, там, по Витлер, Алексеев и Яковенко, а был турнир, когда шесть человек поделило первое место, какой-то совершенно уникальный. Да, да, да, угу. Вот, и, ну, когда шесть человек, понятно, да что это физически невозможно провести в день последнего тура. А, ну, когда трое, ну, в общем, мне кажется, в любом случае, сколько бы человек э, не участвовал в этом тайбрейке Правильнее проводить его на следующий день. Ну, конечно, не там, через две недели, как вот было разок, да, но это все-таки очень странно, потому что ну, как бы, ну, это, то есть, есть все-таки понятие формы текущего момента, да, и ну, оно как бы такая вещь летучая, да. То есть, и, конечно, это не, ну, то есть, одни шахматисты набирали этот плюс, да, другие уже там, через там, три ну, неделю-две, там, да. Будут его разыгрывать. Есть, конечно, это надо проводить на следующий день, как, ну, как крайний срок. Вот. Но, словом, я помню вот свои эмоции, да, вроде бы я весь турнир как бы шел, к чему-то шел, а все ушло ну, буквально в секунду, и у меня не было ощущения, что я ну, как-то, то есть вот этот тайбрейк, он прошел для меня, ну, то есть Петр просто оказался более, намного более опытен да, в таких вещах, то есть, -то, ну, видимо, правильно отнесся, правильно как-то Можешь перестроиться, Достроился. успел, да? да? Да, успел перестроиться, да. То есть Для меня это было каким-то вот таким вот, ну, шоком, да, и... Ну, даже не даже не шоком, просто да, вот, застал меня врасплох. Вот, и все-таки, все-таки, мне кажется, более, более верным система проведения тайбрейков в отдельный день. Да, да есть... у нас, если ты помнишь, в прошлом году была большая дискуссия, ну, в женском суперфинале, когда... А Горячкина и Шувалова поделили первое-второе место, и Шувалова дольше играла, чем Горячкина. Ну и получилось, что Полина сразу же после партии буквально начала тайбрейки, долго после этого, да, высказывала, что вот отдельный день или вообще тайбрейки не играть. Ну тут много есть мнений. Единственное, да, насколько организаторы могут заложить, да, этот отдельный день, потому что, во-первых, он не всегда пригождается. Ну, так получается, что не всегда тайбрейки играют, хотя на суперфиналах, наверное, чаще, чем на том же Кубке мира даже, да. Но э, из-за двух участников могут там 25, получается, ждать этого закрытия и оставаться на еще один день. Вот насколько это оптимально. Ну, это да, это вопрос, наверное, организаторам. Понятно, что для шахматистов, особенно для тех, кто участвует в тайбрейке, лучше... Э, Лучше отдельный день подготовиться, чтобы отдохнуть и перестроиться. Переход от классики от классики к быстрым шахматам тоже не всегда дается, да. Но, с другой стороны, можно же посмотреть на то, что оба шахматиста примерно в одинаковых условиях, да, кто-то лучше, у кого-то есть опыт, кто-то лучше перестраиваться быстрее, кто-то хуже, но здесь, здесь можно долго дискутировать. и можно добавлю мне кажется не очень верным аргумент по поводу mm -hmm. того что кто-то закончил свою партию раньше кто-то позже mm -hmm. вот это это как раз э, э, ну, это ну, э, то есть, как бы в, э, в возможностях каждого заканчивать свою партию тогда когда он хочет да? mm -hmm. то есть, это ну как бы то есть, это не аргумент, да? то есть, если я там выжимаю там, не знаю, там Эншпиль, там 6 часов, да, угу. а кто-то выиграл партию за полчаса, ну или наобраз сделал ничью, то есть это, ну, как бы, это лирика, да. То есть, ну, да, конечно, всем хочется выиграть побыстрее и полегче, да, а чтобы соперники уставали больше, но это не совсем то, о чем я говорю. Да? То есть я скорее говорю о том, что ну, как бы вот если. Если, да, ну, мы все-таки исходим из того, что у, э, немножко путаюсь, вот, что, что такое чемпион титул или звание, наверное, -ти -ти титул, да, скорее? Да, наверное, да. да у -у -у. Вот. То есть если титул чемпиона, он настолько, как бы, настолько, ну, вот, настолько значим, драматический, у -у -у. да, нас, ну, Например, да, вот что, допустим, разница между вторым и первым местом она значительно больше, чем между вторым и последним, mm -hmm. да? ну, mm -hmm. я не имею в виду, как будет бы да, а вот именно вот как бы в плане ну, достижения что ли, да, какой-то как ну, вот, да, как да? идейного турнира. Mm -hmm. Да, да. То в таком случае, мне кажется, более, э, более, логичным, да, что ли, более таким. Вот уместным да, проведение тайбрейков в отдельный день. Я безусловно понимаю, что конечно, это, это точка зрения, что, во-первых, есть ну неизвестно, да, заранее будет ли брейк и ну, целый как бы в общем, два, два турнира, да, там, судьи, в ну, и, там, другие люди, да, то есть должны ждать этого, да, ну это и расходы и время. И то есть здесь есть есть о чем поговорить, да. Кстати, да, замечу, к счастью, в этом году, по-моему, впервые на моей памяти последний тур суперфинала проводился в то же время, в то, да? В, да, в то uh -huh. же время, что и как бы предыдущие туры, конечно, это единственное, ну, единственное вообще возможное решение, да, ну, то есть, ну, вот, вот эта практика, ну, так называемых открытых турниров, да, фестивалей, ну, там эта ну, ситуация понятная, да, то есть, ну, ну, у всех участников, когда кто-то разъезжается, лишний день в гостинице, э, лишние расходы, все-таки ну, в, в таком турнире, конечно, последний тур, да, самый, как бы самый важный, конечно, должен проходить ну, абсолютно в, таких же, в том же режиме, что и все предыдущие. Другое дело, вот, что было бы, да, если бы был тайбрейк, да, когда бы он игрался и когда бы он закончился. И вот здесь вот, да, я как бы продолжаю свой ответ да, вот на… Вопрос э, о запомнившихся мне суперфиналах, конечно, ну, вот следующий после Петербурга был в ижевске да, ну, вот такой двойной. Значит, и вот там как раз, то есть тоже я э, за что-то боролся, скажем так, э, шел в плюсе, где-то были упущения, были, выиграл не, не выиграл две, ну, прям подавляющих позиции, там, с Митьей и Сашей Матылевым, были, где-то мне подвезло тоже, Кирилл меня Алексеенко амнистировал. Вот, и перед последним туром там э, такая ситуация сложилась, что прям, ну, был возможен дележ как минимум, ну, не как минимум, может быть, как максимум, да, э, первого-четвертого места. В итоге э, три участника набрали по плюс два, э, значит, я, Максим Атлаков и Эрнаст Наркиев, и вот Женя в итоге там где-то на каком-то седьмом часу э, все-таки дожал Кирилла, владельники, и э, все-таки вырвался, да, на плюс 3, и ну, турнир закончился, как бы вот с окончанием этой партии. А если бы партия закончилась ничью, четыре участника, то есть это там какое-то позднее время. Ну, все нельзя, даже. Ну, да, где-то. Да, то есть, Жене, ну, там в положении прописано: хотя бы час надо дать человеку, ну, хоть как-то перевести дух с момента окончания партии. И как бы мы все это играли, ну, я не очень понимаю. Да, понятно. Но это вопрос организаторам, да, потому что вопрос очень сложный где-то, но понятно, что для шахматистов и для звания, ну, титула, да, как мы чемпионы России, лучше это все определять отдельным днем, играя тайбрейк, если он необходим. Скажи несколько такой вопрос, может быть, не про твое выступление лично, но в суперфинале чемпионата России в этом году Александра Горячкина играла. Как ты вообще к женским мужским шахматным относишься? Ну и про ее выступление, может быть, что-то можешь сказать? Как она смотрелась? Мы как зрители наблюдали, да, ну вот с точки зрения участника, с точки зрения победителя этого турнира, и как думаешь, какие у нее, какие ее успехи дальше в ее карьере ожидают? Uh... Увидим ли мы вторую Юдит Болгар? Так, спрашиваю. Ну, на наверное, очень много, да, очень много вопросов. То есть по поводу выступления с Сашей, да, конкретно в суперфинале. Uh -huh. а, ну, в частности, в партии со мной, да, то есть uh -huh. там в партии с Димой Андрейкиным, да, она явно проявила больше уважения к своим соперникам, да, чем следовало, да, то есть чем, скажем так, позволяла позиция, да. Uh -huh. То есть был у нее, ну, Дима, по-моему, просто совершенно выиграна, со мной, ну, очень большой позиционный перевес, э, тоже, хотя компьютер там оценивает, там, ну, очень большая оценки дает. Может быть, а, ну, с Володей Федосием, то есть мы ну, прям ряд партий, где э, Саша могла, в рассчитывать явно на большее. Ну, конечно, невозможно, э, ну, то есть возможно использовать все шансы, но это очень тяжело, да, то есть как бы ожидать этого, ну... Несколько, наверное, сверхоптимистично. Тем не менее, Саша, э, я считаю, что ну, как бы для такого дебюта в таком турнире выступила очень достойно и могла явно выступить лучше. Вот. И, ну, вообще, мне было как бы очень приятно, то есть я очень порадовался, когда увидел, что она вышла наконец-то высшей лиги, потому что я помню, что она ну, не раз была близка к этому. И ну, это событие, да. То есть, ее участие в тоже, да, это вот такая. Современная такая вот, как бы почва, да? то есть, как бы правильно теперь называется суперфинал открытым, да, вот, не мужским, а открытым, да? и значит, женским и женским. Вот, ну, ее, ее участие вот в называем, открытом суперфинале, да, оно, ну, безусловно, добавило турниру ну, каких-то красок, да, какой-то дополнительной интриги. Вот. В целом, безусловно, очень болел за, за старшего матча юнь И мне кажется, что перспективы у нее, э, в общем ну, как бы все, все в ее руках, да, э, перспективы у нее явно есть. Да, насколько есть я, ну, не тренер, да, то есть я не могу оценивать э, Юди, Полгар, да, там, Хойфай, ну, там, ну, давать какие-то. Ну, вообще, наверное, не совсем правильно, да, то есть, у, у каждого спортсмена тем более выдающийся спортсмены, да, которым, безусловно, является Саша, ну, свои, да, свой путь, свои особенности, но он является как бы, отдельной личностью. Вот, поэтому, наверное, все-таки, да, в десятку мужчин, ну, будет непросто, да. Вот, но потенциал, да, такой резерв для роста, ну, даже вот просто количество возможностей, которые она имела в этом турнире, вот, ну, это показывает, что, ну, явно, явно она может прибавлять. Вот. А отношение к мужским и женским шахматам, ну, как бы... Чего не хватает шахматисткам? Почему отстаем, как считаешь, по, ну, по рейтингу, а... да, если просто рейтинг брать? Ну, рейтинг, если брать, то здесь-то как раз, мне кажется, более понятно все, потому что рейтинг же такая штука, да, что, ну, если начать, ну, если я начну завтра играть шахматистами 200, то у меня постепенно рейтинг будет падать, да? И, ну, у, у, сейчас, наверное, уже нет, да, но если вот изначально, э, то есть рейтинг очень зависит, э, рейтинг шахматиста очень зависит от рейтинга его соперников, ну, обычных, да, uh -huh. то есть, э, ну, это вот вещи взаимосвязанные, то есть, и, ну, как правило, шахматистки, которые играют, э, ну, не то, что больше, но много играют в открытых турнирах, они все-таки, э, ну, выделяются, да, каким-то и классом игры, и, в общем-то, ну, рейтингом в том числе. Вот. Ну, э, ну, чего не хватает, тоже почва очень такая, очень-очень опасная, да. То есть. Да, поговорить о суперфинале, в итоге про женские шахматы, да, неожиданно перешли. Да, ну, то есть, ну, не знаю, там есть мужской футбол, да, есть женский футбол. Ну, как бы, то есть мне кажется, да, сейчас можно порадоваться за там девушек, да, что таки явно э, улучшилась ситуация в женских шахматах да, за, за последнее какое-то время, не, ну так вот, не, не так вовлечен, трудно сказать, за какое, за пять лет, за три года, но вот за, чувствуется явно за последнее время ситуация улучшилась. Вот, и, э, ну, это хорошо. Э, вот. Э, ну, хорошо ну, сложный вопрос да потому что футбол это там все-таки более-менее понятно там физическая до да, составляющая играет роль и ну да, вроде да, бы медленнее ну поэтому и, да, и играем но, хуже ну в шахматах все-таки ну, все ну не роль ну, и очень очень важный момент в шахматах да это некое эмоциональное у ну, невыгорание что ли ну вот вот некий какой-то контроль вот как да? То есть, вот, эмоциональный. -то, да эмоциональный то есть вот э, что физически да, физически можно ну, быть готовым замечательно да но э, турнирную дистанцию не тянуть да где-то ну, вот, сгорать просто да, по ходу потому что все-таки мне кажется что более важно для шахматиста э, держать как бы эмоции ну запас эмоций на турнир да чем ну, это, конечно, это связано. То есть, если человек ну, будет там, в безобразной физической форме, он, он как бы, mm -hmm. развалится раньше. Но ну, мы знаем многих выдающихся шахматистов, да, в общем -то, которым бы ну, не помешало сходить, ну, там, купить абонемент в фитнес-зал. Вот, да, но тем не менее, как-то они выдерживают ну, такие длительные нагрузки да, во многом, видимо, в силу того, что правильно как вот расходуют свои эмоции, да, то есть как-то они легче отходят от э, партии, да, легче перестраиваются э, на будущее. То есть вот может быть, может быть, да, вот, ну, одна из причин, да, что, ну, девушки более, ну, вообще помню, ну, женский шаг вот это, ну, то есть смотреть за ним я просто не могу, да, ну, то есть вот особенно, когда разыгрывается что-то серьезное, да, то есть, ну, это прям... Это очень очень тяжело. Я не представляю, как бы, каково, ну, как бы, условно в этом участвовать, да, то есть, ну, да. быть, угу. как бы, да, непосредственно действующим лицом. Но это очень тяжело в том смысле, что ну, прям видно, вот по, по ходам, да, вот нерв, нерв происходящего, он чувствуется оголенный, да, всего этого. И, конечно, это прям, ну, это такая, ну, драма, как она есть, да? вот, ну, вот. Как бы Какая-то одна из да. таких. Интересно, интересная точка зрения. Это можно на самом деле долго развивать, долго говорить. Мне особенно интересно. Но все-таки в сторону суперфинала попробуем вернуться. Скажи, а тебе кто-то помогал? Вообще помогает и роль тренера? Вот опять я несколько вопросов на суперфинале. Или ты один сам по себе так. работал, занимался? Да, да. Вопрос понятия, ну, Саша, извини, я, ну, как бы, я не могу. То есть, я скажу так, да, что мне в последнее время у меня появился, ну, скажем так, долгое время я сотрудничал с разными косметикерами, то есть на отдельный турнир у меня были отдельные помощники, да, вот, ну, вот в частности там последние там где-то примерно там несколько месяцев, полгода, вот у меня есть там, Тренер, помощник, секунда, как правильно назвать его условно, ну, э, то есть госсмейстер, который мне помогает, вот, ну, я предпочел бы оставить его, mm -hmm. как бы, в общем-то, да. Да, да, хорошо. По пока не афишировать. Вот, а, ну, безусловно, роль, да, роль, роль какой-то помощи она э, значительна и, ну, в частности, например, просто вот если переходить, как бы, да, от. Каких-то общих слов каким-то конкретным примером, да. Вот, например, вот партию там, у Димы Андрейкина я выиграл, собственно, вот, ну, по, это была домашняя работа, да, домашний анализ. Поэтому, конечно, в таком турнире где-то возможность сэкономить силы, да, переложить часть какой-то своей работы на кого-то, да, ну, а, ну, а тут, конечно, ключевой момент, если ты можешь этому человеку доверить, не в смысле доверить, условно, ну, как бы там, доверить, там, не, ну, не сделать ему что-то неправильное, да? а доверить в смысле, что уверен это ты в качестве его работы. Да? Вот. И ну, вот я в качестве работы своего помощника уверен. Отлично. Ну а вообще роль, то есть про шахматное понятно, насколько важна вот такая вот психологическая помощь, или ну, вот в данном случае, в твоем случае это не, не так существенно, важно как раз вот эта домашняя работа, варианты, и... она важна, ну тоже. Извини, да, я, Это уже, а, угу. то есть, я тоже не могу. Ну, то есть, я с одной стороны полностью понимаю, да, насколько интересно услышать все, ну, вот такие, ну, детали, секреты да, mm -hmm. лаборатории, да, но просто я, ну, не могу, то есть, я не хочу что-то выдумывать, да, то есть, mm -hmm. легко могу там, да, выдумать какую-то легенду, да, о том, что вот там. Ну, любую, да, uh -huh. вот, ну, просто не хочу, да, заниматься мифилогизацией, uh -huh. вот, э, как, как я это вижу, да, то есть в какой-то момент мне бы хотелось, э, э, ну, в, в момент очень простой, да, когда я почитаю, что моя спортивная карьера, то есть не то, что я прекращу играть в турниры, да, когда я прекращу, как бы, бороться за что-то, да? uh -huh. она, я почитаю оконченный оконченной, я с большим удовольствием расскажу о своем шахматом, спортивном пути, о том, каким он был, без, вообще без утайки чего-либо. Да? Ну, невозможно сказать вообще все, да всю жизнь. Но вот все, что может быть интересно, полезно там, новому поколению, я с большим удовольствием этим поделюсь. Но сейчас делиться этим, ну, это просто отнимать у себя что-то, да, какие-то ресурсы. А какие у тебя цели, есть ли какие-то, вот к чему ты сейчас стремишься, ставишь ли себе что-то такое вот мотивационное? Значит, безусловно, долгое время одной из целью была победа в России. Да, галочка поставлена. Галочка поставлена, Отлично. да. Ну, Всегда можно сказать, что теперь цель защитить титул, но все-таки, я, как я это вижу, да, о, то есть, Саша, вот есть выдающиеся спортсмены такие, как ты, да, которые, ну, как бы выиграв там, я, я честно кстати, не знаю, сколько раз ты выигрывал А, Они так много, только два раза. А всего? Да. Я, я думал, нет, а, нет, нет, -не. а -а. у нас uh, Валентина Гунина, да, вот она четвертый раз. Мне вообще кажется, что она uh, вот вырвалась вперед, то есть по количеству титулов России. Мне чемпионаты России гораздо сложнее всегда давались а, чем ага, там, ага. кубки мира какие-то непонятные. А, о, да. Всякие, да, да. да, ну, не, ну у вас, видимо, нет Петя Свида, который забирает, как бы там, ну, сейчас, может быть, как бы просто Петя перестал участвовать, поэтому как-то появилась возможность что-то выигрывать. Да? Вот. Ну, словом, можно сказать, да, что следующая цель это там еще раз выиграть, еще раз, но все-таки я вижу очень большую разницу как бы между там выигрывал ли я вот этот n-турнир, да, mm -hmm. или не выигрывал, а вот разница о том, я выиграл его один, ну то есть там два раза там или там семь раз, ну конечно она есть, да, ну, или один раз, да, но это все-таки уже, ну ну некоторые детали что ли, да, вот представить себе все-таки, ну как, бы, как там, да, есть вот фраза приписываем Анатолия венчука да, что Шахматы — это моя жизнь, да, но моя да. жизнь не только шахматы. Вот, ну, в случае Андриев ну, такой, ну, дискуссионный, вот. Но, э, да, касательно себя, все-таки я не чувствую, ну, вот, как там есть, не знаю, там, ну, на, на такие, на, на доступные образы, если переходить, да, вот Роналду, да, который выиграл там этих золотых мечей, забил там этих голов, там, Бог знает, сколько там ли, лиг чемпионов выиграл, но все равно он вот продолжает, продолжает преодолевать себя наверное э, ну, на таком месте мне себя трудно представить но ну, и в силу как бы все-таки моего объективного места да вот спортивной иерархии но но и в силу просто вот вот этого внутреннего какого-то ну бесконечно бесконечной, бесконечной какой-то мотивации да. все-таки, ну, вот, для меня вот важно было да, вот, выиграть, вот, выиграть суперфинал ну, хотя бы один раз да. uh -huh. ну что будет дальше ну, там, ну каждый, каждый год это отдельное событие каждый турнир отдельное событие вот ну не могу загадывать там ну Сколько я там еще сыграю суперфиналов? Вот, а какие цели? Ну, ближайшие, понятно, вот, э, упомянутая тобой, да, э, большая швейцарка в Риге, то есть, э, которая дает возможность э, квалифицироваться в или как минимум в серию Гран-при, или напрямую в турнир претендентов. Ну, в любом случае, да, серия Гран-при, она существует, собственно, только для того, чтобы выявить э, участников э, турнира претендентов. Вот. Ну, собственно, вот, э, наверное, такую цель можно ставить. Как ну, Еще одну цель, да, которую ну, тоже она очень такая лежащая на поверхность: да, это в составе сборной России выиграть Олимпиаду. То мира в составе сборной России остановился, чемпион Европы остановился. Вот, ну вот выиграть Олимпиаду в составе сборной России. Да. Наверное, вот глобальных две цели. Ну, есть. То есть вот эти вот короткие контроли. Если чепит мира парапиду и блицу, ну объективно, ну даже если поставить на мой рейтинг, наверное, можно понять, что ну, в, в эти шахматы, да, что там к числу главных фаворитов я на этих турнирах не отношусь, и ну, было ну, несколько наивно да, ставить себе цель именно вот там победить. Вот. А как бы в остальном, ну, немножко странно. Ну, для меня, по крайней мере, да, вот говорить, что вот я хочу там в таком-то турнире войти в десятку. Да, ну, как бы, ну, то есть, ну, можно, да, но целью это назвать. Просто получать удовольствие да, вот, э, от того, что делаешь, от шахмата. Ну, да, отлично, отлично. цели в принципе ясны. Турнир совсем скоро, в ближайшие, если все будет как запланировано. А, ну что же, еще один взгляд на суперфинал. А, Просила я тебя какую-то партию показать для наших зрителей. Угу. А, вот ты выбрал свою встречу с Владимиром Федосеевым. Давай обсудим, что было, как складывалась эта партия. Да, ну, вообще партии с Володей, они uh, всегда проходят, всегда испытания, ну, как для Володи, так и для как бы, его соперников. Вот, то есть они всегда проходят, то есть, и очень энергоемкие партии. Вот, и uh, в этот раз, ну, дебют, угадать Володи всегда очень тяжело. И да, в этот раз мы играли в третьем туре, и как часто бывает, очень важно в таком турнире, как суперфинал, какой окажется первая результативная партия. Да? Потому что все-таки намного легче двигаться дальше, да, и как-то существовать в этом пространстве, если первую партию ты выиграл. Да? То есть, ну, это уже и, ну, это и просто важная с история зрения, и психологически это дает такой, ну, не то чтобы за заряд уверенность, но некий заряд спокойствия. Скорее, да. Да. И это был третий тур, да, Третий первый... тур, да. Угу. Первые да. две партии, две ничьи и вот белыми да. ты Салуди играешь, да, до 4. Да. Угу. да. Конь в шесть, ну неожиданно совершенно даже 6. и Володь неожиданно разыграл стариандисскую защиту. Угу. Ну, понять причину этого, почему именно стариандиская, не знаю, ну может быть из дебюта, да, станет яснее. Угу. Ну классическая система, он едва Е5, да? такировка, тут неожиданно, b 6 Ну как, честно сказать, я даже с тех пор не проверил, да, новинка лет. Ли... Ну, наверное, играли и так, но на серьезном уровне, наверное, уж точно новинка. Ну, раньше, да, за такие ходы, наверное, могли выгнать и шахматные секции. Да? Угу. Вот. Но мир настолько поменялся, что вот эти вот некие так называемые базовые принципы да что надо то есть вообще что за ход b6 да то есть причем его идея цель вообще почему не там почему не короляж 8 тогда да то есть ну откуда вообще он взялся какую-то логику С одной стороны хоть в итоге да так сложилось в итоге но например если белые пойдут ну например d5 да за центр. Тогда будет э, полезно, да, что черные ну, они пойдут, наверное, А7, опять и э, максимально белым затруднят на движение э, первого фланга. Да, mm -hmm. да? как, ну, соответственно, какой-то смысл в этом есть. Да? Хотя не всегда, тоже не всегда, ну, есть же порядки правила: да? не, не двигай пешки там, где на, на более слабом фланге, да? то есть mm -hmm. такое, ну, как, классическое значит, правило, да? то есть... Ну, не всегда, не, не во всех случаях пешка на b6 является плюсом. Да, да, да она может и зацепкой да, явиться, если да, да. b4, c5. Разумеется, да, да. С одной стороны, да, с одной стороны, черной вроде бы затрудняет про день с пять, с другой стороны, действительно, она может явиться зацепкой. Вот. Ну, тем не менее, да, сейчас ну, компьютерные да, движки они показывают, что жизнь она ну, шахматы да, они как бы богаче, чем. То есть, вот эти вот общие. Принципы шахмата, да, они очень хороши. То есть они очень хороши для того, чтобы научиться в них играть, да, но, видимо, ну, так показывает жизнь, да, что для того, чтобы как бы, еще усилиться, да, вот в этой игре, да, необходимо понять, где эти принципы можно нарушать, да, где можно выходить за эти рамки, да, потому что, ну, вот, там, чему нас учат, да, развивая фигуры, да, то есть там... Э ладью на открытую линию, рокировка, да, ну, там, не ослабляйся. То есть, все это хорошо, да, потому что для того, чтобы. Ну, необходима какая-то база, да, во всем. То есть, вот с нуля вот, учить вот эти исключения, да, где вот этот B6 будет ход уместить, а где он будет ну, полной глупостью, да, с нуля это все-таки очень тяжело. То есть необходимо сначала ну, построить какой-то фундамент. Вот. А в дальнейшем уже ну, сейчас вот эти компьютерные программы, да, это некая мерила вообще, ну, мерила какой-то вот разумности всего, да, правильности всего, да, они, ну, уже неотъемлемая часть жизни. И в дальнейшем с их помощью, да, можно находить какие-то новые любопытные лазейки. Конечно, не опровергая базовые принципы, то есть ход B6, я не думаю, что он получит там какое-то большое количество последователей. Вот. Но, тем не менее, в отдельной партии, да, он мог оказаться очень эффективным. и... Решить, может быть, там, очень важную задачу, да, по, по достижению какого-то результата в партии, а может быть, и в турнире. Да? То есть, ну, такой вот спортивный подход. Хотя в чем-то, наверное, и творческий. Да? Все-таки новый ход всегда интересно, что-то что новое. Угу. Самостоятельная игра идет. Ну, да. так или иначе. Угу. Так, ладья Е1, да, ты сыграл? Ну, какой-то ход из общих соображений, да, понятно, что за белых тут можно, ну. 2 можно пойти как слон еды и можно d5 ну то есть ходов масса да да ну я вот выбрал ну, ход по центру пешка ход по центру да всегда в принципе такой ну если все-таки ученых много ходов помимо конца 6 да вот, вот mm -hmm. позиции и обычно ход ладья 1 он полезный на на любой из них да, поэтому ну, плохим он совсем может быть не может mm -hmm. Конь b4, да, слон b7. Пешку надо защитить, наверное, без хода 3 белые не обойдутся. И тут конь e8. Надо еще понимать, да что все это Володя исполнял в ну, режиме, да, режиме накопления времени. То есть, угу. Конечно, тут у меня вызвалось ну, такие смешанные смешные, эмоции, потому что, ну, кто знает, э, как-то соединить воедино да, было непросто за да, такое за небольшое время, да, по ходу партии, вот, вот как-то вот это вот все, как фон на B7 сочетается с конем на E8, да, то есть, вот. но дальше мы видим, да, что, в принципе, за игрой черных есть, ну, здравый смысл. Хорошо. Так, дальше. Фон G3, да, по-моему, был mm -hmm. в партии, да, C5. C5, ну это, да, это уже как бы, то есть еще там еще удар, значит, такой, не знаю, по нервам, или по, почему, да, то есть, ну, как бы формально черные как бы нарушают, ну, вообще вот все возможные принципы, но с другой стороны, если присмотреться, то теперь что происходит? Ну, вот они выгоняют конец центра, да, конец 2 И теперь их, ну, как-то как начинает просматриваться какой-то план, да, то есть где-то конем, конями, да, я бы сказал где-то концы-6, концы-7, е6, э, значит, к полю d4, да, и вот... Как бы им как, каким-то образом через поле d4 перекрыть слабость спешки d6. Mm -hmm. С другой стороны, слон на b7 он э, собирается оказывать давление по диагонали. И для этого как раз конь отступил на E8. То есть он, с одной стороны, готовится пойти к полю d4, а с другой стороны, F7, F5 готовится. Mm -hmm. да? То есть, и вот уже мы видим какую-то ну, гармонию, что ли, да, определенная, mm -hmm. такая своеобразная, да, но гармония начинает э, так проявляться, да, вот в, в этой позиции. Вот. ну, еще помимо этого добавлю, да, потому что слон Е5, да? Да. Да. и э, добавлю, значит, что, ну, вот после слон Е5, э, ну, как просто как иллюстрация, да, что, например, если белых, ну, представим, F4 например белый ходят, да, э, стареют что-то делают слон B3, Bc и сидят пешку на E4, но как бы дело тут, ну, не только в пешке, конечно, да, сколько в том, что вот эта вот иллюзорная слабость черных полей, она полностью купируется, mm -hmm. вот, вот эти пешки, да, пешка на c которая, э, то есть белые, может быть, и были бы счастливы от нее избавиться, да, но она э, полностью закрывает возможность какое-то какого-то давления, да, по большой диагонали, mm -hmm. вот, то есть, ну, вот это вот одна из таких, ну, это, в каком-то смысле, стандартная идея, да, то есть, бывает, что вот так вот можно отдать рентгетированного слона и... Uh -huh. ну, и позиционные выгоды, да, то есть испортить топиальную структуру, и, и они вот не, не только в вот порчу структуры, этой эти выгоды, но и в, а, вот, как ни странно, черные ну, вот эти вот ослабленные поля, комплекс полей он не так, не так уязвим, на самом деле, да, не так реально уязвим, как кажется. Uh -huh. Потому ну, да, что не стал да, да? не угу. стал да уж как-то да ну то есть например был ход ферзь d2 ну такой угу. как бы ну да, достаточно естественный да тогда черный играет ферзь 4 и э, в общем то у белых выбор да или смеется с ничей после жтг жтг сломать жтг аж и вечный шах Или, ну, то есть ход F4, все-таки здесь, ну, слон C3, да, да слон c3 ну, думаю, все-таки скорее слон C3, потому что даже ферзь C3, слон E4, угу. и, в общем-то, ну, перестроить слона назад на большую диагональ ферзь не так тяжело. просто. Угу. Да, черные как-то уже начинают выскакивать, то есть, какой-нибудь C6, слон D8. Угу. Ну, в общем, такая какая-то осмысленная игра, да. Угу. Поэтому я пошел слон F1 вместо всего этого как-то подготовился к прыжку h 4 Ну, то есть же 3 да, тут после FSH4 уже, да, да, уже закрывается. Да. Uh -huh. F5. Вот здесь F5, да, последовательно. Может быть, стоило немножко Володе, ну, так, не, не торопиться, да, может быть, может быть, конь G7, может быть, конь C6 какие-то uh -huh. чуть более, да, ну, как бы не столь форсирующие ситуации уходы, потому что после F5, что произошло? После F5, значит, я пошел в EF, uh -huh. GF, ну, uh -huh. разумеется не ради взятия ладье, да, чего они все это делали. И теперь у белых появилась возможность, которой я, собственно, воспользуюсь, пойти слон h6. В чем смысл? Ну, во-первых, висит ладья на e8, и, что немаловажно, нельзя пойти ладья ладье всем, да, так, это важно полис делать, из-за того, что, да, белый mm -hmm. просто для слона. Вот. Поэтому... Э, по и ладья f6 чёту, тоже нужно... нельзя. Да, тоже и ладья f6, да, тут mm -hmm. тоже хорошо мало. Mm -hmm. Поэтому, ну, как бы играть как-то там... То есть на конь же 7 возможный ход f4, да, uh -huh. и уже эта ситуация совсем другая, поскольку после слон bc 3 слон белый прокинули слона за, за пешку, да, и теперь уже везде слон g5, ну и понятно, что тут ну, что долго протянуть черные не должны, да? Слон f6 просто. Да, слон f6, ну белые да постепенно как-то ну, очень-очень перспективная позицию берут, да, то есть конь d 5 я думаю ну просто uh -huh. совершенно. Вот. А, поэтому черные по большому счету вынуждены. Значит, вынуждены идти на ту операцию, которую ну, забирать пешку наш 2. Ну, добавлю просто, да, что если ферс читай сразу, да, вместо этого, mm -hmm. то ладья 5, ну и в принципе получается то же самое, только с лишней пешкой у белых. Да, то есть плюс пешка. Ну, пешка 2 mm -hmm. да, да, Потому что d да, слон f8, ну, понятно, что невозможно. Поэтому ну, хотя бы черный, mm -hmm. что это пешку в клюве уносит. Ну, да, 2 mm -hmm. Ладея 7 важный а момент я ворвалась на седьмой ряд да ну как бы у ученых 11 солнце 6 абсолютно да не, не такой не самый как бы не самый эстетичный да но куда, куда деваться вот и здесь конечно очень важный момент партии, потому что издалека я пойти ход крс д3 mm -hmm. мне казалось что он очень таким многообещающим крс но к сожалению здесь ученых находится такой ну очень сильный тактический ресурс, Конь d7 они ходят, и на ладья бьют d7, да, казалось бы, белые всегда на слон d7 ферзь d5 шах, и теряется ладья, да? ну, белые выигрывают фигуру в итоге, но вот на ладья бьют d7 находится какой-то совершенно, ну, ну какой-то, я не знаю, вообще, вообще вопреки вообще всему, вход ферзь e6, и белые не могут отдать эту ладью несчастную, да, за да, за что-то большее, кроме пешки. Ну, как бы понятно, что есть, вот этот вот издалека я такой тихий ход упустил. И, ну, в то же время я понимал, да, что кроме пешки першими белых есть другие возможности вот, привлекательные. Ну, вот, собственно, как в итоге я сыграл b4, b2, b4. Опять-таки, пользуюсь тем, что ну, конь d7, ну, помимо, там, есть еще и ход b5. Ну, и все время есть идеи, вот, связанные с лазьями b 7 оферс d5-шаг. Да? Все время ладья на 8 тоже она так подвисает. Вот, Ну, тоже Володя сыграл ферзь E5. И здесь, здесь я упустил преимущество в этой партии. Пошел в ферзь e2. Хотя вот интуиция подсказывала, что как-то более гармонично, чтобы расположить ферзья на поле E1. Но где-то мне казалось, что важно, чтобы я мог подключить ладью, ладью. еще на, угу. да, на E1. Вот. Но в конкретных расчетах. Это оказалось не совсем так, поскольку а, значит, после ферзь 1 а, главный нюанс в том, что а, последовавшая партии конь g7 здесь уже не так хорошо. Из-за того, что у белых есть такой неожиданный ресурс f4, и на ферзь будет f4 а, b5. И вот это вот очень позиция, очень для белых перспектив, потому что слон уходит, код конь на d5 врывается. Ну, вот идет второй конь, там подтягиваются ладья. И, в общем, очень, очень серьезная инициатива белых. А разница Поэтому... в чем а, а разница в том, да, mm -hmm. а при на f2 на ход f4 черные пошли бы ферзь f6. И а, вот подвис... и подвис бы Ой. конь, да, да, да. Вот, собственно. Вот, то есть мне казалось, что вот, ну, то есть вот разница вот эта, что после ферзь 1 защищен конь, но есть возможность прокинуть ладью. Ну, вот, все-таки, видимо, ну, как правило, да, то есть надо слушать свою интуицию. Вот, и ну, это еще раз подтверждает. Это партия еще раз это подтвердила. А какие-нибудь конти-5 здесь ходы? То есть они, они да? где-то -где -где в природе они существуют, да, но не очень, как бы, не очень, ну, как бы, ясны, да, их вот, ну, как бы, дальнейшее, да, потому что, uh -huh. ну, тут ученых тут тоже есть свои ресурсы, да, и, ну, как бы, да, нет, у конти-5, да, безусловно, был один из ходов, но против всех сильных ходов сильнейшей, да, в uh -huh. позиции, то есть, ну... Может быть, не знаю, что конкретно на конь D5. Может быть, конь F6, да, возможно. А, F4, да, есть. Ну, вот уж что-то тут надо считать, да. Может быть, может быть, F5, F4. да. F4, да, что мы. Да, может быть, немножко странный ход. Но. Ну, все-таки тоже, мне надо даже да, что белые без пешки. И F4, э, да, там, куда-то там пешки H7 можно присмотреться, да, ходом? Можно, F3, F3, да, например. То есть, ну, нет, нет, позиция очень, очень богатая на mm -hmm. на ресурсы, вот. И э, ну, да. король, да, очень слаблен, так. Чёрный. Король, да, король уездил, безусловно, черный, да. Ну вот, ну вот, как бы это вот шахматы, да, шахматы володя то есть он, ну согласен, да, вот буквально через пару ходов ситуация немножко переменилась то есть где-то я чуть-чуть упустил момент, пошел ферзь e2, конжи 7, и здесь как бы да, я в общем-то ну, до меня дошло что вот а, ну, защищен да, в том да то есть, как бы нависает еще что очень важно что нависает то есть, да, что вот если бы, что чтобы случилось если бы черные играли да то есть как бы что после b5 здесь да ну b5 mm -hmm. понял и, э, ну, такая, перекрытие, да? И теперь mm -hmm. уже невозможно, лодея g 7 же 7 и... Конь висит, также, Конь висит да. Но, да, не висит, но висит. Mm -hmm. будет. Вот, достаточно. Вот. ради, правда, да. Даже при один, 1 вот, конкретно этот вариант, он э, приводил, ну, к неплохой игре для ч ⁇ После вот. B5, да? Mm -hmm. Да, после B5 не mm -hmm. да, mm -hmm. а, а, поэтому F4, чтобы Поэтому F4, да, да, да, чтобы снять, снять удар да, mm -hmm. с, с, с 7. Mm -hmm. вот. То есть даже эта позиция, по-моему, компьютер чуть ли не к выгодеченных оценивает после ладья G7, же 7 е, F4, потому что там конь выходит на E5, и... а у белых, наоборот, вот этот какой-то белопольный слон, он ну, как mm -hmm. невнятный. И ну, то даже, мне кажется, по-игровому-то ученых просто, может быть, даже и вообще серьезный перевес. Да? Mm -hmm. Очень очень ясная игра, очень ясные ходы. белым надо как-то перестроиться, чтобы вообще сразу не развалиться. Вот. Так, ну в партии было. Конь-Д5, да, ты здесь сыграл? Конь-Д5 я сыграл, да, но уже не от, как бы, от какой-то хорошей жизни, потому что э, ну, я думал, может быть, альтернатива ну, ладей-1, да, как бы ладей-1, да, ну, как бы, вот, угу. да, то есть, ну, наверное, ладей-1, да. Вот, и да, но ну, здесь ну, везде как бы слоней-4, да, ученых есть. И... Как бы... Не удается, да, эту конструкцию как-то удачно развязать. Да, да, да. То есть, а может быть, да, может быть, я даже. Да, слоничный, да, естественно, да. То есть, э, ну, чтобы белые как-то могут там ладьей. Ну, то есть. Да, верно, вариант какой числ? Слоне наверное. Да, конь 6 да, mm -hmm. да. На солнечный есть ход, конь d5, у белых, да, конь 5 чтобы как-то поддержать, да. Конь 6 тогда произведение черный ходят? Уже здесь можно побить на 7 но тут очевидно что это ну, позиция черного фермера да, фе ну там ф4 ладья е8 может быть отличный ход да или вместо ф4 ладья е8 есть, ну, понятно что черная ну уже черная сильнейшая сторона и вот эти две фигуры белых они ну Не слабым чувствуешь. утешением слушают. Угу. Да. вот поэтому да кон d5 ну это такое решение с кп сердца да то есть ну не нет хорошей жизни, то есть здесь я уже перешел на такую, на активную борьбу за ничушь, что называется. Mm -hmm. вот Ну, важно, да, вот важно, чтобы, ну, кондиция, Володя, пошел, да, все верно. Ну, надо как-то развиваться. Значит, F4. И да, вот здесь очень важно, что белые какую-то нащупают гармонию, да, потому что, ну, часто бывает как, что имеешь хорошую позицию, выбираешь между, ну, продолжениями ведущими, ну, как кажется, хорошему перевесу, к чему-то там еще, к обещающей позиции. Момент, тратишь время, задолжения куда-то улетучиваются. Думаешь, и, ладно, хотя бы ничего сделать, да. Ну и как бы хотя часто бы очень часто У -у -у. очень не успеваешь зацепиться как бы за игру, да. Ну вот такое есть такая опасность, да. У -у -у. Что, особенно в такой ну как бы разбалансированной позиции, да, что ну, если шахматист не делает сильнейшие ходы, часто часто в общем-то ну, вот бывает даже первая линия там условно, плюс там два да там, и потом зрители не добивай да как же так он там он пошел в вторую линию а там минус один условно, да? угу. и вот ну вот и все как бы, да, и уже там ну совершенно другая история вот. то есть поэтому как-то зацепиться за что-то осмысленное было очень важно ну, тем более все таки я в дебюте какие-то силы потратил да то есть э ну, партия началась у меня достаточно рано. Вот, ну, в общем, словом, нащупал некую гармонию, после f4, значит, Володя пошел f 6, конь c e3. Uh -huh. да? И очень важно, что здесь, ну, такой естественный ход, конь f6, не проходит из-за жертвы володе БЖ7. Деж7, Фер g7 и конь f5. И белые кони совершенно какое-то страшное развивают э, взаимодействие, потому что куда вообще ученых вообще чуть не единственное поле на d7, ферзь, uh -huh. да, куда-то уйти. И тут действительно вот указанный Володе конь d 7 да, очень хорошо кондейсим там король какой-то ушел ладья d1 и вот эти кони они просто душат вообще да клюпой из ученых uh -huh. ну, и там по большой диагонали ну полный озвал какой-то да да, да там, там еще наверное ферзь да подключается ферзь b2 uh -huh. да тут ну, то есть да а, вот, тут поэтому красоты типа вот Ладья d6 да какие-то ну тут да uh -huh. э... uh -huh. ну, видно что очень очень сильно белого взаимодействие фигур uh -huh. вот. uh. так. Поэтому, да, поэтому Володя, пошел... Одного коня убрать. Да, одного коня убрать, но это все-таки очевидно дает белым, просто такую хорошую длительную компенсацию, да? Вадя 8 да? Вадя Е1, ну, то есть позиция, наверное, она, где-то... Включая кличная пешка, у белых компенсация, все-таки конь на же 7 ну... Такой, да, он страдалец. Вот. Но непосредственно белых тоже слон F1, пока немножко вне игры. Какие-то у белых есть пути к, ну, где-то там G3, G3, G2, да, подкинуть слона, ну, то есть как бы улучшить его позицию. Вот. То есть я думаю, что позиция, она реально где-то около угу. Конь f 6 да. f 6 да. Сейчас F3, ну, потому что, ну, опять-таки, комета 6, F6, B6 играть и подвязывать хотелось, да, потому что что дальше, собственно, да? персифтеи, mm -hmm. да. да, mm -hmm. как бы, ну, усилил поиск сеферзя, где-то поиск открыл слона, вот, и э, ну, дальнейшие события не развивались, но ну, не то, чтобы светнуть, но в таком, по недостатке времени, сбеход, ну, по-моему, очень логичный, по-человечески, то есть во он точно оказался сильнейшим, потому что что-то надо делать. Как бы, а что, ну еще там где-то же, да, ходов немного, да, то есть где-то СБ хотя бы, то есть если белые возьмут эту пешку, хотя бы куда это конь там уйдет, да, вот, вот, значит, где-то черные, ну, У -у -у. как мне кажется, идея черных в том, что на по b4 примерно, У -у -у. ну по последуют, когда, где-то появится конь 4 где-то они могут уйти где-то вот примерно, да, то есть вот. Где-то, не знаю, взять на E7, уйти королем на h8, uh -huh. и где-то, может быть, уже иметь идею, там где-то конь g 5 да, uh -huh. уже и на g3, там где-то конь 3 да. То есть вот развить какую-то такую активность фигурную, да, вот, вот ну, наконец-то вот твои фигуры запустить через вот через линию G, да, вот где-то уже королем белых присмотреться при случае, да. Uh -huh. Вот поэтому, поэтому конец d5 мне убирать не хотелось, да, просто так до да, ладей 8, немножко. Упростить позицию. Так, а коне E4 здесь невозможно по... Может быть, на 7 висит? Нет? Просто на 7 забрать, да? Так нельзя? Угу. Нет, ну, можно просто бы... <laughs> да, ту да. сторону как-то... Все, здесь ладья E8, конем да. проверяешь. Ага, просто да, вот да. съесть, понятно. Да. Так, хорошо. cb да. да, ладья E8 после Да не 8 ну, может быть да то есть пони 8 такой уход амбициозный может быть mm -hmm. более так скромно было взять ладьой mm -hmm. поменять ладье ну, здесь дело в том что конем же бить нельзя да из того что по не 7 в 5 сидят да mm -hmm. поэтому приходится бить бить конем f mm -hmm. Белый бы съели, я бы съел на b4 конем мне кажется что ну, позиция я думаю, что почти mm -hmm. равная ну, и то запрыгивает да там где-то ну, очень очень пока что очень важно у меня времени было немного очень очень ясно и вообще чтобы дальше, да, где-то ферзь d5, конь c6, слон d3, там конь d4, mm -hmm. ну то есть очень, очень ясно набор ходов, mm -hmm. вот. А черным как раз наоборот, да, то есть у них куча слабостей. ну не думаю, что это реально можно говорить о а, ну, просто, просто достойной комментации запись. Mm -hmm. Ну съедено было конем, да? Конем, да, Володя по амбиции говорил, да, я пошел а d7. Опять. Э, да, ну тоже все, все разумно, да, как-то поддерживая пытаясь зацепиться до за какую то борьбу да b6 все ходы Не знаю, делать. Конь b6 Конь d5 назад белые возвращаются мне казалось что партия катилась к какому-то логическому такому завершению ничейному да потому mm -hmm. что ну, король f 8 тоже ход очень логичный то что белые хотят взять на 6 дать шах с d5 и ну, занять какую-то позицию некую господствующую в центре вот если пошел комбит f6, потому что на ладья 7 немедленное, мне не нравилось, что где-то, ну, вот, ну, да, во-первых, есть ход комбит d5, да, что важно. Конь выскочить, нет? Может. А комбит d5, если просто на ферз d5 есть ход ферз f4. На f4 весит. Да, и вот это все-таки очень важно, что если белые тягет эту пешку, то понятно, что тут уже легкой жизни для них не будет, да. Ну, то есть, э, долго их будут мучить, да, и вот, и вот эти первичные шахи там постоянно, да. Вот. А бить cd, ну, а на cd уже конь h5, да, H5 uh -huh. и, ну, собственно, вот то, чего черные хотели. Да? Вот, поэтому кометы F6. Сейчас F6, ладья A7. Ну, здесь я как-то ожидал некое упрощение позиции. Мне, честно, не понравилось то, что сделал Володя в том смысле, что как-то ну, мне показалось, что это, ну, нагловато. Uh -huh. То есть играть D5. D5. Вот, э, потому что, э, ну, то есть что происходит? Белый бьют. Ну, то есть не, не ну, такая, ну, это не ловушка, да, но через D5, через b Да, через D5, через B6, да. через B6 шаг, да. Но такая игра уже на победу, ну, слишком, она слишком амбициозная, потому что все-таки ну вот эти вот эта пешка лишняя, ну, у белых, ну, такое фигурное взаимодействие, конь на G7, да. Мне уже тогда показалось, что это такая игра скорее на поражение, да, потому что, ну, тут выиграть, ну, чтобы выиграть, ну, то есть даже, не знаю, даже вот... При наличии двух, ну, если он не будет у белых пешки А2, то выиграть было бы непросто, да? Ну, как бы, ну, понятно, что другая история, будет. но так тут пока пока эту проходную организовать. То есть у белых слон сейчас он встанет там, на c 4 там перс по большой диагонали все, все режет, а конь на g 7 но ну, я не знаю вообще, пешка, конь, что это такое, да? То есть такое, пока некая субстанция такая неопределенная. Вот, ну, тем не менее парт не выходит за рамки равенства тсб 6 да, Ладья А8, Слон 4 4 да. Ну, можно было и сразу побить, ну как-то почему, почему не подтянуть слон да, с, с темпом? Вот. Ну, вот здесь, мне кажется, Володя, конечно, должен был, ну, то что, он, да, то, что он был сделал разок. Ну и, в общем-то, повторить позицию, потому что никаких нет ученых вообще оснований э, тут на что-то пойти давайте, да uh -huh. Ну, каких-то сил своих причин, что он еще не делать. Значит,. Э, Продолжу борьбу. Здесь был да. второй, да? Шанс. Второй шаг, да, король H2. Ну, явно, как бы он сыграл, идея ферзь d8. Ну, как, как бы, да, с одной стороны, да. На секундочку, учебный отличный пешка. Ну, давайте угу. представим, какой у них следующий ход. Ну, наверное, они куда-то там хотят прорыть. Конь h5, да, наверное. Вот, ну, вот единственная какая-то вот, ну, что-то осмысленная. Где-то перетащить коня на f6, да. Ну, угу. вот. Потому что. Поэтому у меня была мысль, вместо ЖД пойти слонов всем, uh -huh. э, ну, как бы снять вообще, да, все активные идеи. Но потом я подумала ну, почему я должен, Потому ну, что слон всем, он дает возможность, что там, повторить входы сразу, ферзь 4, ферзь 1, ну и как-то контролировать ситуацию, да, uh -huh. уже, ну, как бы им самим решать, да, где они там что хотят. А почему, собственно, я должен? То есть я считал свою позицию ну, точно не худшей, да. То есть мне казалось, что если ну, Понятно, это некий перегиб, да, что белые играют на победу здесь, да, но белые очень комфортно держат ничью, Очень комфортно, да. Ну и я просто сделал ход g усиливающий позицию. Потому что следующий ход за черных, ну, как бы я не очень да, То есть, ну, может быть, какой-то ферзь c8, да, или, или какой-то, ну, потому что на конь h5, да, на какой-то кружок mm -hmm. конек, да, белые пойдут в ферзь, мне кажется, c5. Да, mm -hmm. и... Что По пятой провисло, да? По пятой, где-то ферзь f6, ферзь бьет опять uh -huh. То есть э, у белых вот этот слон, он никогда не теряет ни на каких шахах. Вот. Ну, то есть, ну как-то там, что, чё, я не знаю. Типа, вот грубо говоря, они могут пойти конь f6, отдать на f5 и двинуть пешку а да Ну, это, ну, как бы, игра, назвать это игрой на победу, ну, не знаю. Ну, да, но она там. Это, это, это, это тоже, мне кажется, игра только на поражение. Потому что ферзь там станет на e5, все перевяжет, и уже белые ну, как бы скажут, когда они посчитают, что как бы будет ничья, да, то есть уже, уже это зависит уже от белых а uh -huh. вот Да, но ну вместо этого, трудно чужие ошибки комментировать. В общем, вместо этого Володя пошел h5, uh -huh. вот, и я с большой радостью пошел ферзь h6. И выяснилось, что король. И да, выяснилось, он да, он что, что, в общем-то, что на король h7, такой неожиданный ходик слона всем И вот этот. Конь на g7, он такой, как слон в посудной лавке. Ну, то есть, uh -huh. хоть конь, конь но из-за того, что это. лучше была бы. <laughs> да Она да, хоть да, да, на да. держала, да, 6 держала, ферзь 6 давала бы возможность да. сыграть. Uh -huh. вот, вот так закончилась партия. Uh -huh. вот. Ну она, безусловно, сыграла очень большую роль для да, турнире. Это была первая победа, да? Потом. Да, первая победа. Ну, ведь, собственно, над, как показала, дистанция над непосредственным конкурентом. Uh -huh. ну, одним из конкурентов, безусловно, да, но. Тем не менее. И для Володи, ну, в итоге оказалось поражение не единственное, да, но долгое время, во многом, за счет этой победы, мне удавалось сохранять определенную очковую такой запас, да, в отношении Володи. Угу. Хорошо, замечательно, Никита. Спасибо большое за интересную беседу. Много вопросов обсудили. Что же желаю тебе не останавливаться на достигнутом. Один. Титул есть, к которому долго стремился, но есть и цели, и движение, надеюсь, будет к ним удачным. А, так что большое-большое спасибо. Спасибо, Саша, да. Спасибо, да. что пригласил. Всегда очень приятно, очень приятно делиться да, с чем-то, ну, разговаривать общаться с ну, шахматной аудиторией вашего канала. вот, Ну и безусловно, с тобой то есть, кто, кто может лучше понять, да, то есть спортсменов, чем сверхуспешный спортсмен. Спасибо большое, Никита. Я всегда надеюсь, я всегда говорю, что вот после таких встреч, надеюсь на скорейшее общение вновь, надеюсь, что будут победы и еще будет не раз возможность пообщаться. Я уверена, что зрителям было очень интересно. Это всегда интересно, послушать точку зрения победителя, потому что это значит, что вот, вот здесь и сейчас, вот в том турнире, да, что-то удалось сделать лучше, чем а, другим участникам турнира. Так что до новых встреч. Надеюсь, что в Риге увидимся все-таки на следующей неделе. И до новых побед. Спасибо большое. А я также нашим зрителям говорю, что Валентина Гунина обещала присоединиться к нам тоже минут через 10. А, тоже поздравим ее в прямом эфире. Она стала четырехкратной чемпионкой России. Да, это очень-очень такие серьезные цифры. Могу с тобой согласиться, что для, наверное, большинства людей, ну, вот какие-то, когда уже кратно идут, да, цифры, mm -hmm. это... Не ну так, ну, пятикратный, семикратный, восьмикратный, mm -hmm. ну, то есть какой-то кратный, ну, то есть, много раз mm -hmm. выиграл. Но да. вот для нас, как для спортсменов, мне кажется, это ну, кто был там, я тоже такой человек, который вот один раз, да, по одному вот много всего. Но вот чтобы кратность да, достичь, это уже другой какой-то, совершенно другой для меня формат и другой уровень. Так что будет о чем поговорить, уверенно. Ну да, и еще раз большое спасибо. И ухожу на паузу, и скоро вернусь. Спасибо.